Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Цель нашей компании – это повысить благосостояние наших партнеров – как вы видите, мы находимся с вами на главной странице нашего сайта, где каждый человек, открывший нашу ссылку на наш сайт, всегда может посмотреть, ознакомиться с нашей компанией. Можно посмотреть наш маркетинг основных двух площадок Mini и «Макси», почитать наши отзывы, посмотреть нашу дорожную карту, где указаны и расписаны, когда какая площадка стартовала – у нас на сегодняшний день 5 маркетинг-планов и 23 сентября будет стартовать новая площадка – это «Идеал М-Банк». Ждем с нетерпением старта этой площадки. Также здесь можно посмотреть документы о нашей легализации. Наша компания официально зарегистрирована. Можно проверить эти же документы – даже у нас есть офис э, э, в обшорной зоне. Пользовательское соглашение Ребята, я всегда останавливаюсь на этом Потому что некоторые партнеры Не знают, что это такое Это оферта, это ваш договор С нашей компанией Который вы должны обязательно изучить Чтобы не было у вас никаких претензий Никаких вопросов Ни к администрации, ни к вашему спонсору Ну и после регистрации Вы всегда должны что сделать? Ну конечно, сделать авторизацию Мы за... Выписываете свой логин, пароль, и вы оказываетесь вот в таком кабинете. Первый шаг – это что? Это нужно, конечно, пройти уроки по нашему кабинету. Как правильно заполнить профиль. Пополнение, вывод и перевод денежных средств. А поисковик. У нас есть такая функция поисковик, где можно через, эту, через этот поисковик, через эту функцию посмотреть полностью всю свою структуру на каждой площадке. И, конечно, управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. А на некоторых площадках у нас есть и двойные брони. А поэтому мы, ребята, этот ролик должен должны посмотреть все некоторых даже отпугивает о том что у нас есть брони и причем еще двойные ребята да не надо так пугаться это, но это настолько легко это настолько удобно для вашего же блага сделаны двойные брони, а, ведь вы же человек, вы, ну все мы люди, а, нужно исходить и в магазин, и а, сходить в аптеку, и поехать в гости, да мало ли куда нужно отлучиться, да просто пойти на танцы, пойти в ресторан, пойти в кафе, посидеть, а, вы выставили брони и ушли. Ваша команда работает, ваши люди работают. И сработала одна бронь, стал партнер, вот. А вторая бронь становится второй партнер. Раз, а вы уже в каске. У вас уже стоит вторая партнер. И ваши партнеры не пролетят, как фанера над Парижем, мимо вас. Они станут именно по вашим броням. Поэтому не пугайтесь, что у нас есть брони. Ну и, конечно... Вы ознакомились, прошли все обучения по нашему кабинету и, конечно, начинаете заполнять профиль. Обязательно нужно указать Skype, скайп, телефон, страничку ВК, Телеграм. Для чего это нужно? Для, для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами, как со спонсором. Точно так и спонсор должен с вами иметь связь, как с партнером. И В этом же разделе, есть нужно прописать свои кошельки. А ребята, мы работаем а, со всеми платежными системами и Perfect Money, и Парер кошелек. Все карты Российской Федерации. А, если вы будете а, выводить денежные средства только на карты, а не будете выводить на платежные системы Perfect Money Pair кошелек, а, пропишите по три нуля и нажмите кнопочку сохранить. А, Прописываем свою карточку, имя на русском языке, на чье имя сделана эта карточка, телефон, к которому привязана карточка и название банка на русском языке. Нажимаем кнопочку «Сохранить». И, конечно, немалое важное – это загрузить аватар. Ну, на каждом вебинаре мы говорим об этом. И все равно… У нас в нашей компании, в идеальной компании, у нас все равно есть зверенец. У нас зверушки, у нас птички, а у нас клумбы цветочные. Ребята, мы все бизнесмены. Мы пришли делать серьезный бизнес. Мы работаем с серьезными деньгами. Ребята, а поставьте свои аватары. Пожалуйста, поставьте свои фотографии. И ну и здесь в этом же разделе, если вам не понравился ваш пароль, вы всегда его можете поменять. А, по поводу аватара загружаете а, с телефона или же с компьютера, приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку сохранить. Ну и теперь какие у нас площадки? У нас на сегодняшний день так. Площадочка это у нас будет стартовать идеал мбанк ее здесь уже все подключили полностью начинает предстарт начинается с 10 сентября и с 10 сентября мы будем с Леной проводить ежедневно вебинары по маркетингу этой площадки но вы здесь всегда можете уже посмотреть слайд уже есть вы можете на слайде посмотреть наш маркетинг а, ну и какие площадочки у нас есть, да, на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас такие площадки, как Идеал М Мини. Вход на эту, на, на, а, эту площадку составляет полторы тысячи. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. А идеал М Макси. А здесь ход пятнадцать тысяч, и вы, вы, вы зарабатываете за одно ваше бизнес место, зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Но я еще хочу сказать, что с идеал М мини есть закольцовка на идеал М Макси. Вы можете всегда выскочить на эту площадку, и, и, и если будете активно работать на Идеал М мини. Есть такая площадка «Фабрика клонов». Там две программы. А на тысячу программа вы зарабатывает ваше одно место за один круг 23 тысячи. И на 10 тысяч ваше одно бизнес-место зарабатывает 230 тысяч. А «Микромани» – это социальная площадочка. Там вход 500 рублей, и вы за один круг делаете пять тысяч и выскакиваете на идеал М-мини. Закольцовка есть. И наша независимая а, площадка Fast Track. Там два стола. Они независимы друг от друга, а в какой вход, такой и доход. 7, на 750 стол и на 7,5 стол. Крутись, не ленись. Линейно-шахматный маркетинг. Две выплаты вам, одна выплата идет спонсору. Все по-честному. Ну и на каждой площадке у нас есть кнопка ⁇ Маркетинг ⁇ где вы всегда на каждой площадочке можете посмотреть все в слайде. Ну и в разделе ⁇ Партнеры ⁇ Находится ваша реферальная ссылка и отображаются ваши партнеры от до третьего уровня в глубину. Ну, по кабинету вроде бы все, да, ребята? Давайте теперь перейдем на слайды. Что же такое «Идеал М» наша компания? Это, конечно, гарантированные выплаты. Вы всегда, сегодня заработал, сегодня поставил на вывод и сегодня же получил свои деньги на карточку. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. А, наше, а самое главное преимущество – а о том, что мы официально зарегистрированы компанией. Мы имеем свой регистрационный номер. Нет нигде ни на одной площадке у нас абонентской платы – Код открыт в любой площадке на любой стол. Нет ни на одной площадке привязки к первому столу, как в других проектах. Работаем мы с самыми надежными платежными системами. Это Pair кошелек Perfect Money. Подключена к Есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу наших команд. И работаем со всеми банками Российской Федерации. А на сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. У нас первая площадка стартовала, мы с ней стартовали 23 сентября. Это Идеал М-Мини. Потом добавилось 31 октября 2021 года, добавился Микромани. 6 февраля 2022 года добавились у нас фабрика клонов Мини и Макси. И 3 апреля 2022 года добавилась площадка Идеал m Макси. 1 июня 2022 года наша беговая дорожка добавился, бег по кругу, фаст И 23 сентября 2022 года у нас будет стартует новая площадка Идеал М Банк что, ребята, ждем, конечно, 10 числа начинается, начинаем вебинары проводить именно по, это, по старту этой площадки. Будем все вместе разбирать маркетинг. Он очень шикарный, очень денежный, поэтому приходите все на вебинары, будем вместе разбирать. Итак, следующий слайд у нас, это, конечно, наша площадка Идеал М-Мини. Это площадка как я сказала, шикарнейшая, шикарнейшая в том смысле, что у нас здесь очень хорошие идут и реферальные, и спонсорские вознаграждения, и есть выход на более большие деньги, на идеал М-Макси, где можно пройти один круг, и заработать себе на квартиру. Здесь вы прошли один круг, и там прошли круг. Пожалуйста, вы заработали себе уже на квартиру. Итак, вход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Мы, Я вам буду рассказывать сначала с первого стола. Это полторы тысячи. Первый партнер приходит, эти деньги идут полторы тысячи в накопление. Второй партнер приходит, это... Полторы тысячи возвращается вам на баланс. У нас невозможно э, потерять ваши вложенные деньги. Риск у нас ноль, нулевой. Вы сказ, на некоторых площадках с первого партнера возвращаете ваши вложенные деньги. С некоторых площадок со второго вы возвращаете, но вы их возвращаете обратно себе на баланс. И А дальше идут только ваши заработки. Третий партнер вам дает переход за 3000 во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол в накопительный, пригласил три партнера и приходит становится на это место. 3000 идет накопление. Второй партнер пригласил три партнера и пришел, стал к вам на это место. Вы сразу получаете 1000 рублей, по 1000 получают два ваших спонсора. А как только сработает вторая линия, вы получите 3000. Сработает третья линия, вы получите 9000. Третий партнер точно так, как -то. И эти два приш... пригласил три партнера и пришел, стал на это место. Здесь может быть обгон. И не надо бояться. Все ваши реферальные вознаграждения будут отчисляться именно к вам. Вот здесь есть реферальная привязка. Пусть обгоняет, пусть бегут вперед. А вы только радуетесь. Итак, первый партнер у нас закрывает свой первый стол и приходит и становится... Да, третий партнер дал переход за 6000 на третий стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится на это место. Второй партнер то же самое. У вас сразу клон летит по вашей броне. Вы можете бронь выставлять своим партнерам. И первой линии, и второй, и третьей. А ваши а, все три линии, они м, взаимосвязаны между вами. Вы будете получать, вы их будете двигать, и вы будете получать а, все равно реферальное вознаграждение по, э, 3, на три уровня в глубину. Тысячу получили вы. По тысяче получили ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы получили 3, сработала третья, вы получили девять. Итого, вас третий партнер дал переход в четвертый стол за 12 тысяч. Вы со второго стола заработали 13 тысяч и с этого заработали 13 тысяч. Не будем считать то, что вы вложили полторы тысячи. Ваш уже, ваш заработок составил... Только три стола прошли, а у вас уже 26 тысяч. Хорошо? Да, очень хорошо. Но идем дальше. Первый партнер закрывает свой. Или вы ему тоже помогаете. Ваши другие спонсоры помогают. И именно вы помогаете своему личнику, он помогает своим личникам, а эти, вторая линия, помогает своей первой линии. Они к вам относятся, они а не третья линия, а у них они первая линии. Поэтому помогаем друг другу. 12 тысяч идет в накопление. А второй партнер, как только пришел и стал, вы сразу получаете 7 тысяч на баланс. По две с половиной получает ваши два спонсора. Сработала вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья линия, вы получили 22500. Третий партнер дал вам переход за 24 тысячи в пятый стол. Итого, только с четвертого стола вы заработали 37 тысяч. Очень хорошо. Правда? Да, очень. Итак, первый партнер, это идет в накопление 24. Второй у вас идет, клон летит за 6 тысяч по вашей броне. На третий стол вы можете выставить под своего партнера. То ли первой линии, то ли второй, то ли третий, не имеет значения. 10 тысяч вы получили, по 3 тысячи получают ваши спонсоры. Ребята, у меня некоторые спрашивают, а я буду? Конечно, и вы же будете получать эти же спонсорские вознаграждения. Их просто невозможно сосчитать. Они не вошли в эту сумму 244. Их просто невозможно сосчитать. Эти спонсорские вознаграждения. И заработала ваша вторая линия, вы получили... 9000 сработала третья линия, вы получили 27. 2000 с этого партнера добавляется сюда к 24. И третий партнер дает переход за 50 тысяч в шестой стол. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер у вас 35 на баланс, а за 15 тысяч идеал М-макси активируется автоматом. И туда будут выходить ваши партнеры. Ваши клоны, клоны ваших партнеров, и вы будете активно двигаться. Три, второй партнер вам дает 50 тысяч на баланс для вывода, третий партнер 50 на баланс для вывода. Итого, одно ваше бизнес-место заработало 244 за один круг. А у а вас не одно бизнес-место будет, а у вас их будет очень много. Круто? Да, очень круто, ребят. Очень круто. Ну и наша площадка это Идеал М Макси. Мои любимые площадки эти две. Я их очень люблю. Они очень доходные. А вход а, составляет 15 тысяч. Но, как я уже сейчас только вам показала, что можно выйти бесплатно, выйти из заработанных денег, выскочить сюда, на эту площадку, чтобы не со своего кармана не ну, не брать с семьи, да? И дальше я вам еще покажу, где можно очень быстро заработать эти 15 тысяч, чтобы их э, потратить именно на активацию этой площадки. Первый партнер приходит к вам, у вас идут эти деньги в накопление. А второй партнер, вы получаете 5 тысяч, и за 10 активируется фабрика клонов. Где вы будете на этой площадке получать? Вы будете получать реферальные, спонсорские, по маркетингу и плюс по фабрике клонов. Четыре дохода с одной площадки. Круто? Да, очень круто. Очень круто. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый, второй... Третий дал переход сюда за 60. А второй, как только стал, вы 10 получили. 10, 2 спонсора получили. А сработала вторая линия, вы 30 получили. Третья сработала, 90 получили. Первый партнер, это идут 60 накоплений. Второй партнер, клон летит во второй стол по вашей броне. 10 вы получили, 10 спонсоров. Вторая линия. 30. Третья линия пришла, сработала. 90. Круто, круто. Третий партнер дал переход за 120 тысяч именно в четвертый стол. Итак, 130 с этого стола и 130 с этого стола. И плюс 5. 265 тысяч. Очень круто всего пройти 3 стола, а у вас уже 265 тысяч Первый партнер идут накопления 120, второй партнер вам дает 70 на баланс, по 25 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия 75, сработала третья, вы 225 получили. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Итого вы заработали 370 тысяч только с четвертого стола. Первый партнер, второй партнер. Ваш клон летит за 60 тысяч по вашей броне. Вы получили 100 тысяч. По 30 тысяч получают ваши два спонсора. Вы тоже эти будете деньги получать. Сработала вторая линия, вы получили 90. Сработала третья, вы 270. Итого 460 тысяч только с этого стола. Третий партнер дал переход Шестой стол за 500 тысяч. А это полностью ваша зарплата. Первый 500, второй 500, третий 500. Полтора миллиона. Круто, круто, реферальный. Дальше одно бизнес-место у вас заработало. 2 миллиона 590 тысяч. Почти 2 миллиона 600, ребята. А, я, это только без вот этих спонсорских вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Они будут вам сыпаться, как, ну не знаю, как дорог. Сыпаться, сыпаться и сыпаться. Очень крутая площадка, ребята. Рассмотрите обязательно, обязательно. Наша площадочка – это Fast Фасттрек Track. Fast Track – беговая дорожка, которая дает нам возможность с этой площадки пригласив всего лишь три партнера и активировать наши основные площадки. Ребята, давайте вот внимательно посмотрим, рассмотрим эти два стола. Один стол – это 750 а второй семь с половиной. Первый партнер приходит к вам на это место. 850 на баланс для вывода. Второй. Это идет реинвест этого же стола по, за спонсором. А вот третий партнер вам дает опять 750. У вас полторы тысячи. Доактивируйте вы идеал М-мини. Вот она ваша возможность. 750 рублей. Ну пригласить три партнера. Все, пожалуйста. И с этой же площадки вы можете всех своих партнеров переводить туда в идеал М. Вот она ваша одна стратегия. Пригласили три партнера и ушли. Пригласили три партнера и ушли. И... Приглашаете и на полторы тысячи, и на семьсот пятьдесят. У кого есть семьсот пятьдесят, заходи, пригласи три партнера и перейдешь, купишь за полторы тысячи основную площадку. Вот она, ваша уже одна стратегия. А вот, смотрите, другая стратегия. Да, вход 7500, но здесь можно войти, как Лена вчера говорила, здесь даже можно, если у вас нет этих денег, да вы зарегистрируйтесь, пригласите партнера по своей ссылке, пусть он зарегистрируется и пополнит свой кабинет на 750. Позвоните, договоритесь со своим партнером. Он вам переведет. Вы активируетесь. Вы активировались. вы активировались. И, нет, это нужно со спонсором. Спонсор вам дает, это я что-то сказала, ребята, простите. А спонсор вам дает 750 рублей, а вы активируетесь, а активируется ваш партнер, вы получаете 750 и отдаете своему спонсору. Вот так мы, это у меня в команде, это так мы делаем. Поэтому, вот, первый партнер приходит, это 750 на баланс для вывода. Второй партнер – это реинвест этого стола по броне спонсора. Третий партнер пришел, опять 750 на баланс для вывода. Итого у вас 15 тысяч. Вот, активируйте площадку «Идеал М-Макси». Вот, и все с этой площадки... Пригласите, делайте здесь стратегию. Зашел на 7,5. Пригласи три партнера и выходи в идеал М-макси. Вот они ваши, вам стратегии уже готовые. Вы можете ими пользоваться. Берите и пользуйтесь. Здесь можно зарабатывать даже с одним партнером. С одним, как зарабатывать с одним партнером. Вы пригласили одного партнера, да? А больше все, сидите, нет у вас никого, да? А ваш партнер раз пригласил второго партнера, первого, он получил 750, а второго партнера пригласил, и его реинвест летит, становится сюда, на это место. Давайте я, наверное, красным буду рисовать другого партнера вот он стал вот сюда к вам на это место теперь он дальше идет работает он приглашает а, третьего партнера получил еще 750 он пригласил четвертого опять получил 750 пригласил следующего его реинвест летит и становится уже на ваше место сюда. Вы получили, отсюда ваш реинвест ушел вашему спонсору, а здесь уже вы получили за 750. И так до бесконечности. Если ваш партнер будет работать, он приглашает следующего партнера, получая 750, следующего партнера приглашает 750, а следующий у него идет реинвест. Он опять к вам прилетает и становится у вас то ли на первое место, то ли на второе. И вы получаете, если у вас это выплатное место, вы получаете 750. Если это реинвестное место у вас стоит, значит ваш реинвест пойдет спонсору. А следующее выплатное место. И так можно крутиться с одним партнером. Вот, ну, один партнер, один в поле не воин. Я считаю, что нужно приглашать, и нужно, если вам нужны деньги, то не надо сидеть, нужно приглашать. Итак, маленькая наша площадочка социальная, это микро э, микромани. Вход на нее составляет 500 рублей. А здесь первые два партнера дают удвоитель, это они просто дают переход сюда во второй стол. За 1000 рублей первый партнер пришел, закрыл свой удвоитель и пришел к вам, встал. Это идут накопления. Второй пригласил двух партнеров, пришел, встал к вам на это место. А тысячу получили вы. Под первого партнера выставляете бронь, и оттуда партнер приходит и становится. И вы переходите куда? Да, вы переходите за 2000, третий стол. И первый партнер закрыл свой первый, второй вернее стол. И у вас реинвест пошел первого стола. И куда? И вы улетели в идеал М-мини за 1500. Сколько раз будет ваш стол вот так обнуляться? И с этого места все ваши клоны будут лететь в, на идеал мини если у вас она не активирована то первый будет автоматом активация а последующие это уже будут клоны клоны ваших партнеров все будут лететь к вам становиться в идеал м первая линия это ваша второй партнер вы получаете 2000 третий партнер вы получаете 2000 и того с 500 рублей вы заработали 5000 и плюс ушли в идеал м мини очень прекрасно просто прекрасно ну и наша любимая фабрика клонов фабрика клонов как вы видите здесь три семиместных стола два это рабочие а третий стол это выплаты во всех семиместных столах плечи идут куда вышестоящему спонсору. О них даже можно даже не разговаривать. Это семиместные столы. А весь нижний ряд ⁇ это полностью ваша зарплата. Первый партнер приходит у вас. Идет реинвест этого стола. У вас открылся дополнительно еще один стол. Второй партнер 1000 рублей в накопление. Третий партнер 1000 на баланс. Четвертый дает переход за 2000 во второй стол. Здесь первый и второй в накопление. Третий партнер дает 2000 на баланс. Четвертый партнер вам дает переход за 6000. А здесь полностью... Здесь этот ряд идут 4 клона в первый стол. Это выставляете бронь, то ли вы свой вот этот клон закрываете, то ли вы двигаете свою команду. Это уже вы решаете сами. И с каждого партнера вы получаете по 50 тысяч. Итого, пройдя всего лишь один круг, ваше одно бизнес-место. А у вас их уже открылось 5. Вот одно бизнес-место зарабатывает 23 тысячи. Здесь на 10 тысяч то же самое. Первый партнер это идет реинвест этого стола. Второй партнер дает накопление. Третий партнер 10 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер вам дает переход во второй стол за 20 тысяч. Первый и второй в накопление третий идет 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый дает переход за 60 тысяч в третий стол. Все эти, первый, второй, третий и четвертый партнер, ребята, и все клоны с каждого партнера летят в первый стол по вашим броням. Здесь вы управляете сами бронями. Из каждого партнера вы получаете по 50 тысяч. Там по 5 тысяч, а здесь по 50 тысяч. Итого 230 тысяч заработало ваше одно бизнес-место. Прекрасно, да, очень прекрасно. Благодаря этой площадке у нас идет огромный приток в нашу компанию. Поэтому... Ну, ребята, что я хочу рассказать вам напоследок. Как можно больше, давайте информацию о нашей компании, чтобы как можно больше людей приходили к нам и зарабатывали. Ведь нет нигде в интернете настолько все честно, прозрачно и платежеспособно. Но нет такой компании, чтобы было вот так вот, как и у нас. Сегодня заработал, сегодня поставил на вывод и сегодня получил себе на карточку. Это, это вот, по-моему, одна наша компания, которая во всем интернете. Это самый лучший источник дохода. Сейчас очень много людей нуждается в деньгах. И наша задача как можно больше давать информации, как можно больше давать информации, чтобы люди приходили, зарабатывали. Сейчас очень много людей ищет работу в интернете. Пожалуйста, давайте все дружно будем приглашать.